Так, я сегодня выспался и еду на Гранд Каньон, вон туда, куда-то. Вчера не записал концовку с Лас-Вегаса, потому что уснул. А, в принципе, Лас-Вегас вообще охрененный, мне понравилось. Вообще. Мне реально понравилось, как люди отдыхают. Я такого не видел ни в Нью-Йорке, на Манхэттене не видел, ни в Сан-Франциско. Там просто такой дон-таун лютый на видео прошлом, как а, там музыка, там диджей, там очень много всяких а, чуваков, которые развлекают публику. А, в принципе, вообще все понравилось. Все классно. Именно как люди отдыхают. И, честно говоря, я не увидел очень много каких-то бомжей. Видел там, ну, парочку, но это вообще мало реально, потому что там столько много людей и очень мало а, бездомных и очень мало полиции реально в Дантауне Я видел, наверное, ну, человек 6 наверное как бы там значит что там в принципе ничего не происходит <свист> вот так вот ну, все тогда буду ехать он туда куда-то туда вот за этой машиной вот ну, такие опасные эти самые как их обрывы короче не обгонять нельзя здесь все тогда уши закладывает я поехал, вам удачного просмотра. Буду снимать уже оттуда. Пока. Ехал, а какая почка. -то Сейчас мы снимаем. А. <coughs> Тут ветрено сильно. Тут такая беседка. Написано, что дроны нельзя запускать. Посмотри, они не уронились туда вниз, так что так, здесь классно вообще никого нет, так один ходишь, и очень много людей на отшибе вообще живет, получается там где-то дома у них, а, а, не знаю вообще там, там даже связи нет, здесь связь просто не ловит, не знаю, там спутниковые антенны стоят, может они как-то так связь ловят но то, что сигнала на телефон нет. Я приехал на, на еще один каньон. Надо одеться наверх. И все. Такую карту мне дали. Я Техасе уже что ли? Ладно, посмотрим, где я. Пойду посмотрю, что тут есть. Я просто камеру возьму больше врать не буду воздух теплый глубокий. Подлоги сейчас <laughs> так все. как солнце не сяет надо подняться. Так, а... Ах ты, сука, кактус. Змея как вылезет. Я а не знаю, где подниматься. Наверное, здесь. Хз. Тут люди ходили, но сейчас не ходят что то Солнце скоро сядет уже, надо наверх вон туда подняться еще. Сейчас музончик бомбим. А ну-ка. Это камера. Музончик. Я наверх. Какой дорогой? Да это может быть. Итак, на сегодня я напрыгался, каньоны закончились. Сегодня больше не будет каньонов, сейчас уже темно. Я даже спотел немного. Сейчас а, поеду поем, есть хочу, так и не ел ничего. И... Все тогда. Спасибо, кто досмотрел до конца, кому понравилось, поставьте лайк, обязательно это помогает продвижению канала. Если не понравилось, можете лайк поставить, это тоже помогает продвижению канала. И не знаю, можете писать комментарий, чтобы хотели посмотреть, я пока еду в ту сторону, на, на этот сам, на восток, мог бы что-нибудь подснять, вот так вот. Всем спасибо, кто смотрел, всем удачи. Пока. Okay.